Человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. Ну, собственно, в поговорке все наоборот. Так вот, я хотела бы сегодня поговорить про то, что лучше. Часто бывает так, что человек всю свою жизнь ищет лучше. И в итоге он сильно разочаровывается. И в итоге мы сейчас говорим про глубокую старость, когда он так и не успел насладиться хорошей жизнью. Он каждый раз искал лучше. Я вижу людей, часто молодых людей, иногда не очень молодых людей, которые а, ищут а, хорошую работу, ищут лучше заработок, а, ищут лучше жену, ищут лучше мужа и, и так далее, тому подобные вещи. А, давайте чуть-чуть про работу. А, на мой взгляд, не нужно искать... Лучше работу или высокооплачиваемую работу. А, на мой взгляд, нужно научиться хорошо работать. Очень часто люди, они договорились с работодателем, сколько стоят их услуги. Кто знает, что значит услуги? Нас принимают на работу, и нам за это дают деньги. И прежде чем нас взять на работу, нам рассказали, сколько за это дают. Даже если это составляющая гибкая, тем не менее, мы понимаем, что это гибкая составляющая, и мы можем на этом заработать. То есть, люди договорились. А дальше человек начинает работать. И... Конечно, очень не хочется э, на себя брать, э, нет, не ответственность, а брать те неудачи, которые у меня случаются в этой работе. И тогда я читаю отзывы к работодателям. Ой, мне обещали, что я буду зарабатывать 50 тысяч. Нет, у меня не получилось, работа фигня. Ну, правильно, у меня не получилось. Так научись. Научись и получай пятьдесят тысяч. Откуда? Ну что вы, это работодатель соврал. А если нет? А если не соврал? Более того, хорошо, даже он соврал, а ты возьми и сделай. Взорви работодателю мозг. Пускай он тебе должен будет эти деньги. Более того, если ты здесь научился работать, на другое место тебя с ногами и руками оторвут и что будут передавать, и что будут за тебя биться хедхантеры. Если ты хороший работник, в свое время так поступили с моим племянником. Его он переманивали из одной компании в другую, потому что он делал то, чего не делали другие. Причем он продавал, на мой взгляд, очень сложный товар. Я не знаю, как продавать огромные машины. На мой взгляд, они никому не нужны. Каких-то несчастных три компании, которые могут их купить. За него дрались эти компании. Его перекупали, предлагая одну зарплату лучше другой. Хотите так же? Так научитесь работать. Не ждите милости от природы. Не ждите хорошей работы. Не ждите благодарности от начальства. Я слышала и другие отзывы. Ой, вот такое отношение плохое. Он, оказывается, меня не уважает. А в чем должно выражаться это уважение? Почему работодатель должен тебя уважать, любить? У вас четкая договоренность. Ты работаешь, он тебе дает зарплату. Не дает зарплату, тогда тоже честно. Ты либо здесь остаешься и работаешь за бесплатно, либо ты себе говоришь, что я не собираюсь работать за бесплатно. До свидания. Потому что я вижу иногда, когда людям обещают платить, и они работают. А потом они обижаются на начальника. Ну, вы сами решили, что вы готовы за обещание платить работать. Проявляйте себя и свои желания, и свои эмоции. Вы есть у вас в вашей жизни. А все остальные люди, они тоже делают то, что они хотят. Но это вам решать, устраивает вас то, что они делают, или не устраивает. И так можно искать хорошее место всю жизнь, а можно сделать хорошо на этом месте. И не обольщайтесь, если вы работаете охранником, что вы будете зарабатывать как министр. Нет, чтобы получать как министр, нужно работать министром. И чтобы получать как охранник, нужно работать охранником. Соответственно... Почему вы выбрали должность охранника, а не министра, не обольщайтесь, что это, потому что у вас нет махровой руки, у вас нет каких-то там подводных камней, чего-то, чего себе понапридумали люди. У вас нет образования, у вас нет желания и у вас нет возможности устроиться работать министром. Вот Здесь это про правду. А все остальное, чего мы себе насочиняли, э, про воровство и про родственные связи и все остальное, это про насочиняли. Если бы в... В этих кругах работали только люди, которые не работают, поверьте, наша жизнь была бы еще хуже, чем она у нас есть. И как-то однажды э, довелось мне сидеть за одним столом с женщиной, которая э, была раньше депутатом. И она сказала следующее, она говорит, я вхожу в городскую комиссию, не помню по какому вопросу, это легче. Я была раньше депутатом, там так работать надо и очень много, я не могу заниматься основной деятельностью. Человек был на этом месте, и она так говорит. А вот те, кто не был на этом месте, чего только они не говорят. Сидя на кухне, всегда легко раздать всем большую зарплату, сделать всех счастливыми и добиться мира во всем мире хотите добра в жизни сделайте в своей жизни это самое добро и тогда жизнь ваша будет очень счастливой вы не место ищите а себя на данном месте